Коллеги, я вас приветствую. Сегодня у нас часть 21 по проекту Только факты. И на этот раз продолжим делать страницу редактирования. В прошлый раз мы сделали удаление тегов у факта с использованием Blazor. В этот раз с использованием опять же Blazor а будем делать поиск существующего тега и добавление его собственно говоря, к этому факту, который мы редактируем. В очередной раз покажу некоторое количество слайдов, которые расскажут о целях того, чего мы делаем, об аспектах, которые мы затронем при разработке этого проекта, ну и вообще для чего это все нужно и что мы, собственно говоря, для чего мы здесь собрались, вот так вот скажу. Ну и по традиции очередной факт, который звучит следующим образом. У пчелы на самом деле два желудка, один для пищи, а другой для меда. Итак, закончились э, слайды, давайте приступать. Давайте для начала я запущу проект и покажу, на чем мы остановились, какие действия были произведены в прошлый раз. Итак, есть какая-то запись, я нажимаю ее редактирование, есть к ней привязанные теги, которые отображаются в таком красивом формате, я могу их удалить, нажав на них. И при сохранении мне выдается ошибка, что требуется какие-то в метки для этого факта. Я их буду добавлять в это поле. При написании какой-то буквы. я хочу, чтобы у меня появлялись ну, вот такие же метки, как были. Давайте я нажму их 5 при написании какой-то начальной фразы, с чего начинается э, метка, она должна отобразиться где-то вот здесь, вот в таком же формате. И по нажатию на нее я хочу, чтобы она перелетала вот в, эти вот, вот в этот список. А если метка не была найдена, то есть она не существует, то по нажатию на вот эту кнопку я хочу, чтобы она добавлялась в этот меток. И таким образом мы будем набирать сюда те метки, которые привязаны к, этим, к этому в факту. Это можно закрывать. Ну и, в общем, у нас редактирование этих меток происходит в компоненте Blazor. Этот компонент называется TextEditor, как вы помните. И вот, собственно говоря, тот код, который я добавил, который нам нужно оживить, чтобы, в общем-то, у него как раз ну, вот, была та самая функциональность, о которой я, в общем-то, сказал. Но надо сказать, что я добавил не только этот код, но еще и добавил вот это свойство, которое будет нам говорить о том, что э, в него будут заполняться те метки, которые были найдены вот, в базе данных. И э, в общем нам этот функционал тоже нужно будет написать. Ну и теперь, в общем-то, что нужно сделать? Ну, для начала нужно, э, в общем, определиться, э, как у нас будет работать э, поиск. Ну, для того, чтобы у нас поиск заработал, мне нужно, соответственно, вот в этом ViewModule где-то сделать метод, который будет осуществлять поиск в базе данных. Ну, в общем, для того, чтобы начать, нужно сделать доступ к базе данных. А у нас на данном этапе наблюдается некоторая неприятность. Неприятность заключается в том, что у нас получается некая рекурсия в зависимостях. Смотрите, у нас есть проект, который называется Web и, ну, допустим, Razer Library, будем его называть Leap. А, другими словами, у нас вот этот Razer Leap э, зареференсен, то есть добавлен как ссылка э, в проект, который называется Web. Если мы хотим из этого проекта иметь доступ к базе данных, то нам нужно добавить ссылку, в общем-то, как вы понимаете, вот на этот проект. Другими словами, у нас получается рекурсия, и нам вот эту ссылку добавлять нельзя. Это такая архитектурная нек некоторая неприятность, в общем-то, которая решается очень просто. Другими словами, смотрите, это будем делать вот таким образом. Допустим, у меня есть, э, ну вот карандаш, ну вообще не так хотел сказать, ну ладно. Допустим, у меня есть проект, есть, называется Web, а вот здесь проект, который называется, ну давайте покороче, я его назову Lip. И у меня сейчас есть ссылка вот этого проекта на этот. Для того, чтобы мне получить вот в этом проекте, э, то есть вот здесь вот у меня есть I-Unit of Work, ну так вот, You of Work, ну вы поняли, да, что это Unit of Work. Вот. И, э, в общем, мне нужно вот к этому Unit Work достучаться вот здесь. И, собственно говоря, решение очень простое. Нужно сделать еще одну библиотеку вот так называемых, ну, например, контракты. Которые будут инжектиться и сюда, и сюда. Интерфейс поиска перенести сюда. Здесь, вот, в этом проекте, сделать его имплементацию. А здесь просто вызвать этот проект. Когда получается, что когда по ссылке пролетит сюда, э, имплементация будет доступна из этого проекта, вот в этом. Возможно, я что-то как-то запутанно говорю. Ну, в общем, мы сейчас начнем делать, и я думаю, что вы все поймете. Давайте для начала создадим новый проект, э, он должен быть тип э, class library. Сейчас мы его найдем, вот он, нет, нам нужен, э, ну, вот так вот. Вот, class library. Да, он подойдет, э, я назову его, как обычно, колобонга э, facts, э, ну пусть так и называется, Контракт. И, э, в общем, сейчас у меня появится новый проект. Э, э, Net5. Все верно. Так, у меня появился новый проект. Давайте я для начала этот ненужный файл от C2 удалю и пока нам нужно сделать следующее нужно определиться с названием ну и вспоминая то, о том, что есть э, naming convention я думаю, что самым правильным способом именования будет какой-нибудь интерфейс будет i ну допустим, tag э, ну, сервис, наверное ну, просто мне так удобнее а вы, в общем-то, может быть у вас свои какие-то собственные в принципе и правила именования ну в общем у меня будет сервис и в общем что он должен возвращать я думаю что он должен возвращать task в котором будет list of string и я его назову search tag. соответственно мне сюда нужно будет прокинуть строку поиска я его назову term и, в общем, вот такой вот э, простенький сервис. Э, я вот даже здесь напишу э, Search. Нет, я ничего не буду писать. Я здесь напишу рекод. Есть у меня штука, которая помогает потом не забыть сюда что-то написать. Итак, у меня есть сервис, который, в общем-то, э, будет э, инжектироваться и в сборку библиотеки и, в общем-то, и в веб. Имплементация будет в веб, и поэтому она станет доступна и в библиотеке. Ну, для начала давайте ее компилируем. и добавим эту сборку в этот проект добавим контракты и в эту сборку тоже добавим ссылку и будет она тоже контракты в общем то завязка положена. теперь мне нужно в общем вот в этом месте вот в этом месте прям вообще вот здесь написать у меня уже есть тег сервис Ага, и здесь есть так сервис. Я немножечко лоханулся. В общем, как говорила одна моя знакомая проститутка и просторуха бывает порнуха, и вот почему а смотрите, этот тег-сервис не может быть вынесен в сборку контрактов, потому что здесь есть сущности которые э, находятся именно в этой сборке, в противном случае мне придется и сущности выносить наверх почему я не могу этого сделать, потому что у меня есть еще и теги которые являются частью базы данных и это нарушит но если знаете, есть такой clean architecture вот, о, лучше почитать эту книжку она на самом деле дает достаточно четкое понимание того, чего должно быть но не забывайте, что это абстракция и нужно в общем, ее придерживаться а не... Э, в общем, поехали дальше я не могу эту тег-сервис переносить в контракты потому что существуют э, не просто сущности но еще и сущности, которые лежат в базе данных поэтому вот этот тег-сервис у меня называется неправильно я его назову тогда по-другому и просто сделаю что. Э, блэ, э, теоретически я могу написать э, э, Search Search сервис который будет просто искать. Э, э, здесь э, э, примитивные типы используются, поэтому он достаточно легко будет заиспользован э, в каждом из проектов. В принципе он что делает? А, search. Так, давайте тогда правильно его назовем. Uh, tag. Uh, ну, потому что он ищет только теги. I uh, tag search. Вот так вот пусть называется. И я перемену файл. Так, теперь у меня есть uh, сервис, и мне его нужно здесь реализовать. Я сюда делаю вот такую штуку, которая называется tag search Oops. Не так. Tag search сервис c -sharp. и как вы понимаете он теперь должен быть унаследован ну, вернее даже не унаследован а э, должен реализовывать I, э, сер, так как я его назвал то ай search сервис давайте его имплементируем ну и в общем я сейчас быстренько напишу реализацию, я думаю, что она будет простая, ну а может быть попозже я вам ее прокомментирую. Ну и, в общем, как вы видите, все на самом деле очень просто. Я получаю в search непосредственно параметр, который я буду искать. Я буду искать его в репозитории, который называется tag. Я выбираю только название, а ищу по названию, которое начинается на, собственно говоря, условия. И true говорит о том, что я делаю return, поэтому использую as... Uh, как он называется? Не помню, неважно в общем это дает не только для чтения as, как же он там называется, так господи, это же важно сейчас я вам покажу as, no, as no tracking, вот это как называется то есть вот это значение там где-то в глубине проставляется именно в этот параметр другими словами, так как я не буду никакие манипуляции с этими тегами делать то есть мне change tracker не нужен, поэтому я его отключаю и получаю прирост производительности. Следующим этапом нужно этот самый ITechSearchService сервис прокинуть в наш контроллер, вернее в наш ViewModel, где мы, собственно говоря, будем выполнять этот метод, который только что создали. Для этого нужно сделать следующее: нужно сделать inject этого самого сервиса. Oops, In... inject control v это будет, э, ну, пусть называется tag э, search да, пусть полностью так и называется и, соответственно get and setter и нужно сюда подставить namespace ну, а теперь э, мне нужно, в общем-то, написать protected э, метод, э, который, в общем-то, я буду дергать, э, когда у меня будет изменение э, вот в этой вот если помните, я сейчас переключусь, вот, то есть у меня будет вот в этом инпуте вводиться какие-то значения и по вводу этого значения они будут отправляться вот в этот метод, который я сейчас напишу, чтобы найти совпадение с этими ключами с этими э, условиями ввода и по значению, которое будет найдено я буду закидывать вот в этот метод и они соответственно будут отображаться в общем я сейчас снова это все на ускоренный напишу а потом вам прокомментирую Ну и как вы видите метод получился простым, то есть мы в аргументы получаем eventChangeArc Это то, что приходит вот по, вот по нажатию э, какой-либо буквы вот в этом вот методе То есть это мы чуть-чуть попозже пропишем и далее, ну, я проверяю, что значение вообще есть, что у меня аргументы какие-то пришли. Если нет, я сбрасываю значение. Я проверяю, что пришло реальное значение. Если нет, я сбрасываю найденные. И далее я отправляю это все в сервис. Еще те самые теги, которые вернулись сюда, то есть название. И полученные значения, как вы видите, у меня будет список э, стрингов, которые, собственно говоря, будут будет значение. Найденные э, теги, они уйдут на форму которые сейчас секунду, которые вот в этом месте соответственно обновляться и отрисуются и при нажатии на кнопку я должен буду их увидеть но на самом деле это пока еще не все смотрите, для того чтобы добавить метку я по нажатию кнопки, которую я показывал ранее, вот это вот плюсик я должен какое-то значение текста передать в общем-то на backend, да. то есть мне нужен еще один параметр, я сейчас его собираюсь ввести этот параметр будет тоже, наверное, protected, это будет просто string, и это будет название tag name который я буду, собственно, добавлять. Вот, теперь... Э, ну, Давайте пока опять напишу код, чтобы тут и потом про него не забыть. Ну, это привычка, не обращайте внимания. В общем, у меня теперь есть то, что я буду вводить. Если, допустим, у меня не найдено ни одного тега при поиске на Бэкенде, то вот это значение тега я буду добавить, должен буду добавить в список меток и потом его анализировать уже при сохранении самого факта. Таким образом получается, чтобы у меня вот эта вот штука заработала. Мне нужно сделать привязку вот этого вот импута. Ну, во-первых, э, здесь мне нужно привязать value и еще события. Э, value будет привязываться очень просто. Это bind и... Со... Нет, это будет просто bind. Ну, что такое? И это будет э, tag name. А событие будет он input, равно, и, как вы понимаете, я сюда напишу search-text. Ну, здесь у меня вот так будет, то есть я сюда передам э, сам делегат. Другими словами, как только я сейчас начну вводить на форме что-то, у меня запрос полетит сюда, и я должен буду видеть списки, в общем-то, вот эти самые метки, которые у меня уже в базе данных существуют. Останется только по их клику, то есть по клику на них добавить их в другой список. Я нажал «Запуск проекта». Давайте посмотрим, какие у нас метки есть. Например, название, фото, факты. Давайте нажму «Изменить». Так, у нас тут сломалось, потому что мы сервис создать создали, а в dependency-контейнере его не зарегистрировали. Это, это плохо. Ctrl-T, два слэша, dependency, вот у меня все dependency. И здесь я нажимаю Ctrl-D и сохраняю, то есть добавляю вот этот вот сервис, который только что создали, ну, соответственно, с интервалом, ой, с интерфейсом. Да, мне его вот здесь нужно тоже подгрузить. Еще раз стартуем. Даже Давайте в дебаге запустим и поставим бряку как раз вот в этой вот реализации этого сервиса. Убежал куда-то. Ну, вот сюда, например, я поставлю бряку и запустим теперь с дебагом. Итак, у нас запустился проект. Откроем, например, этот проект и попробуем ввести какую-нибудь ну, русскую букву, например, НА. Смотрите, у меня сработала бряка. Буква Н прилетела. Я отпускаю бряку. И, как вы видите, у меня тут высыпалось ну, все, что можно было высыпаться. И вот как это буквально работает. Фото... Ну, а теперь давайте сделаем, чтобы вот эти вот ссылки, вот эти вот выбранные, полученные из бэкэнда теги по нажатию перепрыгивали вот в этот список. И это сделать очень просто. Для этого я закрою пока проект, остановлю дебаг. Это мне больше не потребуется. А вот здесь, собственно говоря, мне нужно сделать э, следующее. Вот этот тег у меня должен быть кликабельным. Здесь у меня уже курсор стоит, что э, будет... Э, Клик по нему можно сделать, как бы уведомляя пользователя. И здесь осталось ну, прописать совсем немножко. Здесь нужно поставить onClick равно. И здесь нужно применить такую именно конструкцию, потому что мне потребуется сюда использовать ну, лямбда-выражение. tag я его назову, и сюда TagName. Ну и как вы понимаете, addTag мне нужно этот метод написать. Давайте я его тоже таким же образом быстренько напишу, а потом прокомментирую. Ну и, друзья, как видите, код тоже получился несложный. Давайте быстренько его прокомментирую. Здесь мы получаем значение, которое будем добавлять. Здесь мы проверяем, что оно не равно нулю, В том числе делаем очистку незначимых э, пробелов и другой хрени. А сначала и в конце строки. Также мы в конце проверяем, что у нас осталось и если у нас все-таки там пусто. Ну, то есть вот этого вот значения как раз. То мы возвращаем и не делаем никаких операций. А если нет, э, то есть если есть что добавлять, тогда мы проверяем, что у нас теги э, существуют, что они к нам пришли. Потому что если, допустим, это был редактирование то там теги понятно есть ну и, и их так и кстати и там может не быть а если мы создаем новый факт то понятно там тегов нету и вот эта вот строка мы гарантируем что они у нас будут иметь значение пустого списка в котором ничего нет но список уже будет дальше мы проверяем в тегах наличие э, существует ли тег который мы сейчас вводим который пытаемся ввести если его нету то мы его добавляем а также мы делаем нотификацию на UI, что у нас количество тегов изменилось. И это нужно и для валидации, в первую очередь, ну и, ну и для валидации вообще-то. Ну и в случае в конечном итоге мы сбрасываем значение тек-name, то есть оно становится пустым и очищаем список найденных. В общем, давайте проверим, как это работает. Для этого я запущу приложение, можно даже без дебага. Так, у нас тут что-то поломалось, и, видимо, здесь, угу, здесь у нас получается, что не получается. Ну, да, похоже, я здесь перемудрил. Если честно, давайте я уберу лишнее. Вот, красивенько. И еще раз запустим, теперь снова без дебага. Открываем какой-нибудь э, тег, ой, метку, то есть факт редактирования, прошу прощения, пишем какой-нибудь, ну, фото, например, да, у нас там было фото. Опс, э, что-то у меня не сработало. Давайте еще раз фото, вот. Фото, странно, ну, давайте проверим еще раз. Вот F5. Э, кстати, э, коллеги, я точно знаю, что... Ну, давайте проведем такой эксперимент. Смотрите, у меня сейчас открыта страница. Я пытаюсь сделать какое-то изменение. Ну, допустим, тег 1. И вот сюда вот тег 1. И нажму сохранить. И теоретически у меня браузер сейчас должен обновиться. Да, это прекрасно работает. Ну, то есть э, в последней версии сделали, что он теперь автоматически обновляется, мне не нужно снова стартовать страницу. Ладно, еще раз открываем страницу, нажимаем какое-нибудь фото. Вот, у меня появилась какая-то ошибка. Second impression, before press. Так, ну на самом деле это понятно. Почему? Потому что у меня э, там стоит Task, и он не успевает отработать. Я, наверное, не совсем правильно поступил, и вот почему. Вот этот так сервис, нет, не это, давайте его закроем. Вот этот вот ITX сервис, он возвращает task. Теоретически мне здесь task абсолютно не нужен, потому что я иду напрямую к базе, и данные, соответственно, могу получать напрямую, потому что если использовать task, то у меня начинается конкуренция э, задач, то есть как это конкурирующие задачи. Когда я ввожу много букв быстро, она не успевает отработать. И поэтому давайте я сейчас на, на ваших глазах это все, собственно говоря, поправлю. Так, у меня теперь его имплементации нету. Вот, я уберу task. Ну, так иногда бывает, что перемудришь с производительностью, она еще и хуже работает. Соответственно, мне нужно вот здесь убрать. То есть, по большому счету, мне здесь синхронности не надо. И вот, чтобы она мне ничего не ломала. Ну, В противном случае, мне придется решать проблему вот этих конкурирующих запросов, когда много буков летит. Предыдущий запрос еще не отработал. Давайте запустим еще раз. Так, у меня здесь какая-то ошибка. А, ну, конечно, здесь это... Ну, нет, не так, Стоп. Давайте до конца это уберу. Ну, в общем, как говорила одна моя знакомая, ну, в общем, вы знаете, я здесь снова напишу void. Ну, вот что значит писать в прямом эфире приложение. Давайте запустим. В конце концов, сейчас все точно должно сработать. Закроем предыдущее окно, откроем какое-нибудь фактное изменения, откроем F12, чтобы было видно, что у нас нет ошибок. Начинаем писать. Ну да, видите, все отлично работает. Ну то есть оптимизация оптимизации розни. То есть нужно с подходить к этому, и, в общем понимать, что вы делаете. Где-то бывает можно проще не использовать асинхронные операции, чтобы... Ну, в общем, я думаю, что вы все сами видели. Итак, у меня есть какой нибудь, какой -нибудь фото, да? давайте на него кликнем. И э, то, что он у меня исчез, хорошо. А, вот он появился. Вы знаете, эта штука работает на самом деле. Давайте еще вот фото, я нажимаю. И да, вот он появился. Но ну, и осталось только проверить, что у меня количество элементов, которые где-то здесь должны были храниться. Uh, равно четырем так так, раз, два, три, четыре, нет, я не вижу, где он, тег, uh, вот, count, минимум, да, выли или четыре, ну, и давайте для прикола добавим еще какой-нибудь, например, лампы, и, как вы видите, у меня теперь в здесь уже 5. то есть, ой, то есть у меня тут не лампа, у меня тут L добавился, ну, это, да, такой вариант тоже есть, uh, странно, а, я ввел одно, а мне тег, а нужно... Да, смотрите, я сделал ошибку, и вот почему. Когда я нажимаю сюда, то, то у меня отправляется вот в это место, то есть в метке тегов, только те, то, что я яв... Ну, вот этот вот. Не сам тег отправляется, на который нажму, а вот этот. А тег у меня должен по нажатию вот этой кнопки перелетать сюда. Этот функционал мы сейчас тоже поправим. Так, давайте я его закрою. Мы вернемся в режим разработки. Еще раз. Вот, добавить тег. То есть по добавлению тега у меня должна работать другая кнопка. Я что-то перестарался, да? То есть добавить тег, это... Где она? Вот. То есть добавить тег и вот эта кнопка добавить тег, вот, вот они должны работать вот так. То есть если у меня тег не найден, тогда я его добавляю таким образом. А здесь, ну, видимо, мне нужно... Здесь написать просто добавить сам тег... Здесь я буду добавлять тег, который был введен, а здесь я буду добавлять тот тег, который у меня отрендерился. Давайте запустим еще раз и проверим эту штуку. Откроем какой-нибудь для редактирования. Итак, у меня есть, например, фото. Ой, фото у меня здесь и так есть, да? Давайте какой-нибудь... А Абхазия хорошо. И теперь еще какой-нибудь на P. Я добавляю. Да, добавляется именно то, что я выбрал. А если я, допустим, напишу вот так и нажму сюда, то, как вы видите, добавляется непосредственно то, что я написал. Ну и соответственно, при нажатии кнопки сохранить, мне теперь нужно сделать такой функционал, который проверит наличие меток, которые были. После редактирования, если какое-то изменение было, то добавленные добавить, удаленные удалить. Ну и как вы помните, в предыдущем видео я говорил, что нужно не просто добавлять или удалять метки, а сразу проставлять количество их использования. Таким образом метки будут иметь информацию о том, сколько раз они использованы в разных фактах. Но у меня этой реализации нету, я это поле не предусмотрел, потому что переделываю старый сайт. Вот. поэтому, в общем, у меня немножко другой вариант. Я э, просто отказался от облака меток, чтобы э, показывать ну, другие возможности, то есть не количество их использования, а просто их наличие вообще. Ну, э, сейчас у меня старая реализация, поэтому работает медленно. Как вы помните, требовалось некоторое количество секунд, чтобы обработались все метки, чтобы посчитать их использование в других тегах, ой, в других фактах. И поэтому мне сейчас они как бы показываются красивы, но это, на мой взгляд, не, хоть и красиво, но не очень функционально. Поэтому я, как я говорил, от этого функционала откажусь. И тем не менее, друзья, смотрите, мы э, сделали полноценное редактирование, потому что по нажатию кнопки «Сохранить». Так, давайте я запущу в дебаги. Мне нужно проверить, что после нажатия кнопки «Сохранить» ко мне приходят все метки. И только потом я смогу проверить, э, что с ними делать, то есть решить, что с ними делать. Ну, давайте это пока уберем, давайте откроем какой-нибудь контроллер, ну, например, факты, и в этом факте найдем э, так, контроллер факт, вот. и здесь у меня вот редактирование, и вот редактирование, и здесь у меня больше никаких действий нет, а бряка уже стоит. Итак, мы открываем, ну, давайте здесь reload сделаем, и, например, вот этот факт, измученный, будем редактировать. Я добавлю сюда, ну, допустим, самцы. Нет такого, нету, самцы. Давайте добавим самцы. Кожа лица, так, давайте напишем, гениталии есть тут такое. Гениталии есть, обалдеть. Ну и, в общем, сейчас я нажимаю, бриака должна сработать. Сюда мне прилетел факт. И давайте проверим, что в нем есть. Ну, контент э, нормально. Надо было, конечно, его тоже поменять, чтобы проверить, что он пришел. Но я уверен, что он пришел. У меня модель валидна. Ну и в этой модели, ой, еще раз давайте покажу. Есть идентификатор, да, и, и теги. И их пять, и те самые санцы и гениталии. Как бы это, простите, пошло не звучало... Они, в общем, пришли, и теперь здесь нужно сделать обработку. Ну, я думаю, на самом деле это не очень интересный вариант. Если вы хотите посмотреть про это видео, я пишу. Ну, мне кажется, если вы посмотрите код после того, как я сделаю публикацию, после реализации, ну, вам будет все понятно. И тем не менее, отпишитесь в комментариях, хотели бы вы это видеть или нет. При, наличии, при определенном количестве комментариев я сделаю видео и по этому поводу. Ну, а теперь с вами я вынужден проститься. На самом деле мне пока больше делать нечего. Единственное, что я хочу еще открыть вот этот файл и, в общем-то, хочу закончить вот это вот редактирование. Так, вот редактирование. И надо сказать, что мы хорошо сегодня поработали. Единственное, что у меня осип немножко голос, за это прошу вас прощения. В общем. Всего доброго и до новых встреч. Пишите правильный код.